канал Minecraft Village с пробелом в этом названии и с приставкой канал закрыт. Хм, что же это за канал? А это, ребятушки, мой старый канал. Блокирую. Опять с вами Minecraft Village. NVUT. NVUT. Да, по-моему, это так. Сейчас вы видите на своих экранах мой старый канал. Я хочу передать привет человеку Глеб Цветков, то что он меня подвиг на это действие. Ну, в целом я сам хотел сделать это. В общем, рассказываю. Это мой старый канал. Некоторые из вас, возможно, и пришли с него на меня, потому что последнее видео было канал закрыт. Я музыку включать не буду, потому что. Потому что не буду. Но она без авторских. Uh, вот. Я уже с видикю, как вы видите. Вот. Здесь у меня вообще все какой-то фигнёй заполнено. Я, честно говоря, не помню, что я тогда смотрел. Пушер какой-то. Что? шоу но это я знаю разбуди ладно в общем раньше я смотрел эти каналы и я сейчас даже не узнаю этих людей ну разбудил узнаю а остальных в целом нет значит так Майнкрафт виллаж канал закрыт я последнее видео вложил канал закрыт и сделал приставку канал закрыт Ютуб, конечно, эту приставку поставил где-то через два месяца, но это, в принципе, не важно. Давайте посмотрим. За огромное время. Артем, не забудь замазать это. У меня было очень много каналов. Если ты забудешь, Артем, без еды останешься. Значит, так, у меня есть четыре канала. Первый. Майкрофт Виллаж канал закрыт, который... Второй я создал Minecraft Village стримы, по-моему. Э -э, потом я создал Minecraft Village, который у меня основной. И после Minecraft Village стримс, как типа на нем стримы тоже. Но это, типа, там проблемка одна произошла. И из-за этого вот. Из-за этого я создал стримс. Именно они а стримы. Типа на английском. Вот так вот. Да. Я сейчас немного приболел. Извините, если что-то вы плохо слышите. Ой. Вот. Мне говорили мои знакомые всякие. В общем, с кем я знаком. И они смотрели мой этот канал. Они мне говорили. Вернее, Я на этом канале много всего узнал о ютубе. Этот канал для меня очень хороший. Потому что это мой первый канал, который создал я сам. На котором монтировал я сам. И так далее. Кто не знает, у меня есть еще один канал. Давайте я даже сейчас его... Господи, что это? Э -э зайду на этот канал. Он называется вот так вот. Вот он. Я здесь даже э, просто видео какие-то брал и выкладывал сам. Типа как будто они мои, но извините меня, пожалуйста, но вот так вот. Я помню этот скин, Майнкрафт П.Е. с планшета, который прям передо мной здесь стоит. Вот так вот. Ладно, давайте вернемся на мой канал, тема не о моем самом первом канале. Значит, так, каналы эти, я так скажу, их объединяют, они объединяются. Закончился один, начался второй. Я вам так скажу, возможно, уйдет и канал в Minecraft Village без правела. Откуда я все это знаю? Сейчас у меня одна такая очень плохая проблема, из-за которой, может, даже на YouTube вы меня вообще не увидите. Эта проблема заключается в банде МВ, и в целом не только. К примеру, в зоне Майнкрафт, в сервере котиков, в клауд-кряке. из-за из этого, возможно, закроется мой основной канал. Я не знаю. Ладно. Да, этот канал вернется. Еще раз спасибо человекам... Человекам. В общем, Андрею Федякову, как же без него. артем Кердышеву, вы этих людей не знаете. И Цветкову Глебу. Огромное им спасибо, я очень рад. Если что, Цветков Глеб, это Глеб Хлеб, а Кердышеву, это Манзер. Вот. Канал закрыт. Давайте я отключу звук. Вот, Minecraft Village, как вы видите. Канал закрыт. Видео больше не будут выходить. Канал закрыт. Рисоваться можно. Спасибо за все, да, за 32 подписчика. Да, вот, спасибо. Я делал этот список. Спасибо людям каким-то. И здесь я выразил спасибо людям, которые помогли моему каналу. Это Вилкус 288, он уже стал Вилкус 288, Манзар и Глеб Хлеб, это Глеб. А Вилкуса вы не знаете. Вообще знаете, я снимал коллабы с Вилкусом и Манзором с Вилкусом 288, но вообще, да. В общем, почему я захотела установить этот канал? Видео на него выходить будут очень редко. Сразу вам говорю. Зачем я его восстановил-то? Не восстановил, а хочу восстановить. В общем, здесь есть очень много всяких рубрик, которые я не закончила. Я не попрощавшись с вами даже своим голосом, я просто написал «Канал закрыт». О, господи, извините, у вас сейчас там звук кого то вас кто-то бьет там. В общем, много рубрик, которые не завершились хорошо. К примеру, вот эта она очень душевная, как построить что-либо, рубрика про строителя. Вот там в одном своем видео я, по-моему, даже сказал то, что, возможно, все когда... это когда-нибудь закончится. Ну и вот, пришел конец тому моего канала. Возможно, придет конец моему нынешнему. Я не знаю, что мне делать вообще. На этот счет. Я не буду говорить, из-за чего. Возможно, моего канала скоро нынешнего не будет, Но это не важно. В общем. Да. Что я хотел вам сегодня сказать этим видео. Я им хотел вам сказать то, что... Этот канал возобновится, а мой, возможно, закроется на некоторое время, потому что, да. Скорее всего я даже, ну не скорее всего, а может быть, я порой в жестких дисках, и, возможно, я там найду свои старые видео. Вилкус и Манзер, они, Вилкус 288 и Манзер... Они знают то, что у меня есть эти видео. И, ну, они могут это подтвердить. Они есть у меня эти видео, продолжение. Я уже забыл, где они находятся. По-моему, на моем эти жестком диске, который на терабайт. Но, да. Ладно, все, заканчиваем этот ролик, короче. Суть в нем была такова. То, что этот канал возвращается. Давайте я прямо сейчас на видео... Зайду в творческую студию э -э Найду сейчас где-нибудь Эту штуку У меня постоянные зрители там даже были Где мне эту штуку найти? Подождите, сейчас я пороюсь Надеюсь, это, было, это будет очень быстро. Я пороюсь. Какие-то у меня здесь даже тупые подписки просто, но... Мои видео настроили. Вот оно. Майнкрафт Village. Канал закрыт. Переставлять я не буду. Но знайте то, что скоро канал станет обратно таким. Это произойдет 1 января. 2023 года. Это будет очень скоро, через два месяца. Сейчас мы с Вилкусом и Манзером очень стараемся для моего канала, который будет... Вот который этот канал с пробелом, который на 30 подписчиков. Короче, да. 1 января 2023 года официальная дата возвращения этого канала я поставлю просто везде синапоминалки, когда пробьют куранты, либо что это. Э, тогда я моментально, я все, я жбахнул там все, что можно, скажем так. И все, и бегу переименовывать каналы, выкладывать стрим, либо видео. Все. Вот. Ладно, ребят. Все, канал мой 1 января 23 откроется. Так что все, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, всем удачи и пока. Только сейчас вы увидите возвращение.